Супер. Андрей с нами уже на связи, я ему предоставляю функцию организатора, сейчас будет слышно и видно и его. Андрей, включаю себя микрофон и видеоряд. Супер. Спасибо, Все. Спасибо. я понял, в чем была загвоздка, это просто меня не находили. Да, это я тебя не находила. Но хорошо, есть айфон, и, знаешь, можно сделать звонок другу и сказать, Андрей, вот не вижу тебя, и все. Можно сказать, что то, что происходит сейчас вокруг нас, подталкивает меня к мысли, что очень скоро мы останемся без связи, и нам придется проводить вебинары в условиях отсутствия интернета и даже перебоев мобильной связи. Так, давай-давай, ты опять начинаешь пугать. Подожди, давай начнем с того, что я представлюсь э, нашим гостям, представлю тебя, расскажу вообще, по какому поводу мы здесь собрались все дружно. Э, друзья, вдруг кто не знает, меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Когруб». Мы уже более семи лет занимаемся офлайн-бизнес-событиями, привозим в Украину как международных спикеров, так и объединяем таких гениев, как Андрей Длигоч на бизнес-конференции People Management. Андрей, это все о тебе, это правда, не плачь, потому что ты заслуживаешь таких слов, спасибо, спасибо слов большое. А делом показываешь о том, что, как можно достигать результатов и как можно прогнозировать развитие будущих компаний, будущих лидеров, собственно. Спасибо. Андрей будет спикера на восьмой ежегодной People Management конференции, которая «Воля судьбы» должна была проходить вчера, но, как мы знаем, мы сейчас все находимся в изоляции и на карантине, и поэтому мы вынуждены перенесли дату нашей оффлайн-встречи на 27 мая. А с Андреем сегодня общаемся в онлайн в рамках нашего People Management Live Talk. Это проект, который мы придумали специально для вас, для зрителей нашего сегодняшнего эфира, потому что мы, как никто другой, понимаем, что нужна поддержка, нужно взаимодействие и нужно находить находить источники дальнейшего развития коммуникации взаимодействия как с компанией, как и с бизнесом, как внутри сотрудников, как и с внешним клиентом. И мы сегодня в этом эфире с нашим гостем Андреем Длигочем. Вдруг кто не знает, кто Андрей? Это SEO компании Advanter Group. Он экономист, он доктор экономических наук, футуролог и трабл-шутер. Как сегодня пошутили э, в комментариях к моему посту, говорит, это ты хорошо шутишь над траблами и факапами. Андрей действительно хорошо шутит, потому что, как я считаю, что интели... юмор — это признак высокого интеллекта, а он у тебя действительно такой, поэтому сегодня давай об этом тоже поговорим. Да, спасибо за авансы, да, давай, давай вот, попробуем доказать теперь это. Давай попробуем доказать. Я буквально еще в двух словах расскажу о наших правилах. У нас длительность нашей встречи порядка 60 минут, Первые 30-40 минут задаю вопросы я, потом мы отвечаем на вопросы аудитории, которые видишь и ты, и я, я тебе их промодерирую, зачитаю, и ты сможешь на них ответить. У всех наших участников микрофоны и видеосвязь отключена, слышно только меня и тебя, для того, чтобы не было никаких посторонних шумов, и все наши присутствующие могли максимально комфортно воспринимать информацию. Вот, собственно, по всем организационным моментам у меня все. И первый вопрос мой, Андрей, к тебе. Вот ты всегда предупреждал, что будет плохо. Вот будет плохо, готовьтесь, будет плохо. Тебя не послушали, получили. Давай теперь скажи, когда будет хорошо и у кого? Ну, прекрасный вопрос. Я вообще стараюсь прогнозировать хорошее, но вынужден был прогнозировать последние несколько лет плохое, потому что э, все говорило о том, что э, кризис э, начался, его дно будет в 2019 двадцатом -20 году. Вот в двадцатом году дно пришло. Хорошая новость то, что это действительно мы у дна. Это еще не самое дно. Еще будет хуже. Но с другой стороны, это не просто кризис. Если прошлый кризис был кризисом финансовым, стартовавшим из за банковского кризиса в Штатах, стимулированным кризисом Юго-Восточной Азии, это был экономический кризис в результате этот кризис не просто экономический, это не просто локдаун, и это уж, конечно, не кризис, вызванный пандемией. Пандемия была лишь ускоряющим элементом. Мы живем в фазовом переходе. Фазовый переход начался примерно в 2016 году, и сейчас мы переживаем одну из, одну из, один из этапов этого фазового перехода, вот такой вот некомфортный, больный, но мы должны это пережить любой рост, любое изменение систем происходит вот с такими болями. Что, если бы это была не, не, не пандемия, это были бы техногенные катастрофы или экологические катастрофы, еще неизвестно, что, что лучше. Значит, соответственно, первая хорошая новость, что это фазовый переход, значит, он открывает какую-то дорогу, возможность к чему-то новому. К чему? К новой экономике, к новому миру, к новым э, стандартам, ценностям, к новым бизнес-моделям. Вторая хорошая новость в том, что пандемия коронавируса не настолько страшная, как, как математик я внимательно слежу считаю, у меня э, целый аналитический отдел сидит и просчитывает раз, различные экономические модели здесь. Э, мы столкнулись действительно с э, долгим событием, то есть это не одномоментно, оно за два месяца не закончится, и карантин не закончится к концу мая. Все это будет продолжаться до осени. Осенью мы будем иметь вторую вторую волну, и, соответственно, восстанавливаться мы будем в 2021 году. В 2020 году у нас будет несколько таких окон возможностей, когда мы сможем из жесткого карантина перейти в таргетированный, как мы называем, смарт-карантин. Затем мы сможем получить чуть больше инструментов для стимулирования бизнеса. Это тоже хорошая новость. Правительство, слава богу, услышало бизнес и ультриализовывает эту хорошую новость. И, наконец, самая главная хорошая новость состоит в том, что мы... Благодаря этому карантинному, карантину мы смогли быстрее отработать разные инструменты. Инструменты удаленных совещаний, инструменты меньше тратить времени на, на перемещение, инструменты, связанные с оптимизацией, с экономией. И мы, в общем-то, должны быть благодарны тому, что происходит, потому что мы, мы получили возможность хоть и в тяжелых, но в ускоренном режиме, в тяжелых условиях, но в ускоренном режиме э, поменять свои бизнес-модели. Давайте воспользуемся этим. Ну, я так поняла, что да, мы действительно с тобой влетели во внутрифазовый переход, и здесь речь не только о вынужденной детализации, но здесь больше о репутации бренда, о смыслах. Какие советы ты можешь дать нашим слушателям в том, как сохранить репутационный капитал и как нарастить доверие к бренду? Во-первых, мне очень интересно выступать в формате без презентаций. Я как-то слишком сильно привык к презентациям и все время их готовлю. А здесь надо сразу выдавать эксперт без вводной части. Ты стратегические да. шашлыки умеешь делать, а ты говоришь, что без презентации сложно выступать. Давай-давай. Ну, я, давай. я просто визуал и люблю, когда сзади что-то происходит. Понимаешь, что я могу не только размыть фон с моим любимым Моне, но, но сделать что-нибудь что еще более интересное. Итак, значит... Репутация. репутация. Ключевая фраза кризиса заканчивается, репутация остается. Сама суть фазового перехода в том, что мы переходим из рентной экономики, ренты ресурса к ренте отношений. Отношения, способность вызвать интерес, приковать внимание, быть ярким, иметь фолловеров, важнее, чем обладание ограниченным ресурсом. Золотом, нефтяной скважиной, чем угодно. Новая нефть, новое золото – это данные, и это твои способности эти данные превращать в инструменты влияния. И база здесь, основа – это репутация. За фазовый переход, то есть за любую вот эту ступеньку, мы берем с собой не ресурсы. Старые ресурсы, даже финансовые ресурсы, не ценны в, новом, в новой экономике, в новом мире. Даже биткоин не, не, не ценен там, потому что он тоже относится к старой модели. Хотя он не фиатные деньга, тем не менее он, он старый по сути. Так вот, при этом переходе фазовом мы берем с собой фактически себя. Свою способность мыслить и свою способность создавать окружение, создавать комьюнити. И здесь репутация – это то, что остается с тобой при этом переходе. Она является частью данных о тебе. Точно так же, как и компетенции, точно так же, как и навыки. Все это переходит с тобой. И если навыки могут оказаться бесполезными, вот представьте себе, что сейчас blackout, и вам надо раз... добыть огонь, чтобы разогреть пищу. Этого навыка у вас уже давно нет. Может быть, и никогда и не было. Вот представьте себе, что это не в даун, а вперед. Условно, все уже научились телепатии общаться, а мы еще вынуждены в Zoom выходить. зум капитализировать, а не телепатические модель. Вот это суть фазового перехода. То есть, старый ресурс, старый навык может оказаться неважным. Но мы остаемся все равно частью общества. И вот способность Восстановить свое положение в обществе – это то, что остается с вами. Значит, репутацию мы забираем с собой. Бренд – это тоже часть, часть репутации, часть системы репутационного менеджмента. Репутация, знания вот, – вот что мы берем с собой. Окей, okay, тогда если ты говоришь про комьюнити, придут ли комьюнити на смену лояльности или это будет параллельно развиваться? Алена, у меня такое ощущение, что ты могла бы провести этот, этот диалог лучше, потому что, во-первых, очень точные вопросы, которые содержат действительно правильный абсолютно ответ. Уже сейчас... Ну, не, не, не, не секрет, что, что комьюнити развиваются в последнее время активно как раз, как, потому что многие создатели, вот Алена в не, в не меньшей степени создает комьюнити вокруг своих проектов, вокруг вообще самой идеи лидерства и, и человечного управления человеками. Так вот, комьюнити – это способ как раз... Это другое бизнес-пространство, другое, другое рабочее пространство. Офисы и коворкинги заменяются комьюнити. Коммуникация в вертикали офиса, в вертикали компании оказывается менее эффективной и менее ориентированной на развитие, чем горизонтальная коммуникация с людьми, имеющими схожие интересы, схожие проблемы в других компаниях, возможно, даже в других сферах. Именно поэтому горизонтальное объединение людей, имеющих одинаковые ценности, проблемы, задачи, становится новым рабочим пространством. Там формируются коллаборации, новые бизнесы, там формируются продажи. Потому что покупать друг у друга – это эмаст этого кризиса. И мы уже вот, это сейчас чувствуем по полной программе. Э, так что э, комьюнити действительно – это один из инструментов, который позволяет и выжить, и адаптироваться к новой экономике. А расскажи вот сейчас про личное. Ты сейчас активно выходишь в эфиры с навыком там, «приготовь сам». Это синдром карантина или способ адаптировать свой интеллект? Ну, по-хорошему, я начал это давно, первый эфир у меня назывался «Борщ с футурологом», где мы в эфире, я готовил борщ, кстати, здесь, вот и здесь, и рассказывал, рассказывал о будущем, в частности, о кризисах, и почему нам навыки пригодятся. Это было, не помню, полтора года назад, давно уже достаточно. А сейчас я это делаю по двум причинам. Во-первых, потому что я люблю людей, компанию, как-то вот они мне нужны. Во-вторых, во потому что, как мне кажется, еда – это штука, которая лучше всего поднимает настроение. И сейчас нам очень нужно всем не поддаваться ни панике, а градус показал, градус – это система онлайн, то есть очень быстрых оперативных исследований, градус показал свежие, свежие результаты исследований по страхам. У нас из традиционной пятерки страхов добавилось еще примерно 4 страхи владеют примерно 90% процентами умов в Украине. Причем рейтинги страхов там по 80%. Короче, каждый страх страшит каждого из нас. И что самое главное, у нас страхи не только заболеть, но и страхи бедности, страхи потерять добробут у нас то тоже доминируют. Но сейчас да. ходят даже такой мемчик, что э, э, не так страшен коронавирус, как вирус паники. Конечно, да, абсолютно. Медийный вирус страшнее однозначно. И он завладел, кстати, не только людьми, российскими гражданами, но и лидерами стран. И по хорошему то, как ведет себя наш главный санитарный врач, оно тоже настраживает. Он не, не то, чтобы сам явно паникует, но, но он усиливает эту панику, э, э, доминируя над нами этими запретительными мерами. Парки не зло. Я, кстати, не об этом. Вот возвращаясь к, к эфирам к позитиву, э, если, если говорить о системах управления, лидерства, влияния, э, я, кстати, Алена, очень благодарен тебе за приглашение на вот, э, недавнюю конференцию, где, где мне удалось выступить. И там, когда мы говорили о новом лидерстве, я говорил, что новое лидерство, вот в рамках этого фазового перехода, будет базироваться на четырех вещах. Да, на репутации и доверии, да, на способности вызвать интерес, на содействии и на позитиве. Так вот, два, два последних факта, содействие и позитив, это то, что сейчас хорошо реализуется через совместные челленджи, совместную готовку в эфирах, совместно вместе там по сходить друг другу в гости. Мы не просто готовим, у меня дом, я сейчас дома, у меня дом, мы друг друга подкармливаем, мы что-нибудь готовим, сразу на, на несколько квартир и, и угощаем друг друга. И э, вот такая коллаборация, вовлеченность, в том числе в онлайн-формате, мне кажется, она позволит нам и сохранить позитивное настроение, и главное, что сохранить уверенность в том, что мы вместе, мы прорвемся, у нас все получится. А это действительно так. Ты ролик, Андрея Здесьенко, видел как раз про Петривну. Вот ты, ты со своим кейсом и своим домом очень сильно напоминаешь эту историю. Поддерживайте а, это соседи. А там, там же история очень интересная. Я же был как раз в гостях у Андрея, когда этот ролик заканчивался, когда вот они все это делали. И мне происходило финальное утверждение этого всего. Понятно. Давай о лидерах поговорим. То есть, чтобы перейти в следующую фазу. Мы понимаем, что мы зашли в ту эпоху, когда ну, как бы, диплом MBA – это не конец, а только начало. Да? И как бы, вот этот long-life learning, он должен быть всегда. И А самообразование должны говорить даже все взрослые люди. На чем стоит фокусироваться топ-менеджерами, собственникам бизнеса? Что развивать? Ну, Во-первых, мне, конечно, как, как профессор нескольких бизнес-школ стыдно в этом признаться, но классика MBA, образование ушла в прошлое. Даже самые продвинутые MBA-программы – это больше не программы образования, потому что оно все, все архаично. Оно все базируется на опыте. Бизнес-культура э, прошлого, 2019 года, она базировалась на кейсах, на опыте, звездочках на погонах, э, я с 2004 года в этом бизнесе, бла-бла. Теперь главная особенность бизнес-культуры новой – это не опыт, а адаптивность. Устремленность вперед. Бизнес-образование очень сложно в классическом MBA переключиться на это. Да, MBA дает базу, понимание финансов, управления, стратегирования. Все это хорошо туда закладывается. Но оно закладывается в формате э, книг и шаблонов, которые теряют свое влияние. Например, вот, простите, я задам вопрос всем, кто слушает нас, вы ответите про себя. Конкуренция. Рационализированное потребление. Модели Майкла Портера. Теория цепочек создания ценности, USP, Unique Selling Proposal. Все это, это 90-е годы. Оно даже в 2000-е не перешло. Мы тянули, потому что не было альтернативы, потому что не было прописанных моделей. Мы не приняли модели Хэмилла и Пархелла, лидерство, да, э лидерства, компетентностного, ресурсного. Мы не приняли новые, свежие модели. Сейчас ну, стало совершенно понятно, что, во-первых, конкуренции нет в том виде, в котором она была заложена, в идеологию конкуренции. В поведенческой экономике, заметьте, все Нобелевские премии, последним не все, подавляющее большинство, в прошлом году как раз было не знаю, за поведенческую экономику давали. Сама партнерство побеждает конкуренцию, коллаборации, другие модели. Соответственно, нужно не только, не столько и не только смотреть на книги. Мы посмеялись над, мы, я говорю, вот общество посмеялось над постом Тимофея Милованова, что он говорит, что, что бессмысленно читать книги. Я его очень поддерживаю в этом, очень. Он огромный молодец, что сказал об этом. Книг очень мало для профессионала. Потому что книги устаревают. Я сам как человек написал, что 9 книг, э, не могу их читать, потому что это старье. Старье, ужасное старье. Можно читать новые статьи свежие, можно читать друг друга, экспертное заключение, э, отчет МВФ, потому что оно живо, и оно сейчас. И писать самим, и коллаборировать, и спрашивать, и менторить друг друга. Вот это и есть новое образование. Значит, соответственно, становится догибким. Да, и да, конечно, лайфлонг. Я не слишком долго отвечаю на твои вопросы. Очень отлично. Я Просто... даже наполню сейчас, на самом деле, я признаюсь в эфире вот для 150 слушателей, что я тоже крайне редко читаю бизнес-литературу, только по той простой причине, что я предпочитаю знакомиться с авторами бизнес-книг вживую и приглашать их на свои мероприятия и услышать да. актуальный свежий контент, не тот, который они написали давно в книгах, а тот, который они генерируют сегодня здесь Конечно. и сейчас. Конечно, книги, книги надо в ограниченном читать там что-то, но не в формате поиска туда шаблонов прямого действия. Это бессмысленно. Книги пишутся в определенной ситуации с определенным опытом, эм, а мы живем в переходе фазу. Мне написана книга будущем, кроме антиутопии, антихрупкости, но их очень мало этих книг и самое главное, они дают мало инструментов. Что читать? То, что помогает тебе мыслить критически, мыслить не, не, не, не шаблонно, а рефлексировать, вот самое главное, рефлексия, выход за рамки ситуации, умение видеть ее целиком. То вот, есть развивать модель машины Каннемана, читайте, мыслите медленнее, действуйте быстро. Вот все это, да, пригодится. Я Хумер, кстати, Легевр, один из... По-моему, вот он создатель, автор теории рефлексивных игр, на, на, на, на чем, в общем-то, чьей идее базируется и успех Сороса, например, и другие, это, это советский математик, который давно уже уехал в Штаты. Так вот, книги людей, которые учат мыслить, читайте, это, это помогает, но на самом деле лучше практикуйте это, практикуйте с практиками песни. Слушай, давай поговорим про нынешнюю ситуацию. Да? Все-таки многие воспринимают сейчас карантин как некий экзамен. Да? Как, как ты считаешь, что будет успешной сдачей этого экзамена на так называемый кризис, а что нет? То есть кто справится, кто не справится? Очень крутой вопрос. Во-первых, конечно, справятся не все. И это связано и с отраслями, и с умением адаптироваться самих бизнесов. Мы провели благодаря Алене, благодаря тому, что Алена активно включилась в этот процесс, мы провели исследование, в котором больше 500 компаний приняли участие в украинских. Официально мы включили 458 ответов. Так вот, мы проследили вот что, адаптируется или адаптируется компания. Оказывается, только треть компаний уже адаптировалась или находится в процессе адаптации. 16% адаптировалось, 23% адаптируется сейчас. А остальные или не видят в этом возможности, или необходимости, или не имеют ресурсов. То есть не меняются. Почти две трети украинских компаний не адаптируются в этот кризис. Это катастрофа. Второе. Увольнение. Бизнес почему-то у нас э, воспринимает, а, кстати, э, пока я еще э, остаюсь э, профессором бизнес-школ, после сегодняшнего эфира вполне возможно меня изо всех уволят. Мы возьмем к себе, платным спикером. Спасибо. Как только наш бизнес откроет замка, а то он сейчас у нас на замке, сразу возьмем к себе. Так вот, так вот, разные модели. Значит, модель, модель стратегическая, она строится еще. Вот есть рынок, в нем есть какие-то ситуации, под него мы подбираем идеологию, стратегию, как заработать на этом рынке. Под вот стратегию строим процессы, под процессы кадры. Украинский бизнес построен наоборот. Есть кадры, у которых сложилась какая-то иерархия и шаблоны, это называется у нас бизнес-процессами. То, что мы привыкли действовать на рынке, называется у нас стратегия. Цель – это то, что у нас получается в результате. Что-то мы планируем, но э, зачем особо не имеет. Вот разные модели. Поэтому, когда происходит кризис для западных компаний, у них что происходит? Ага, поменялась ситуация на рынке, значит, мы меняем стратегию, меняем процессы, меняем э, кадры. А у нас как? У нас же все построено на кадре, который является основой. И поэтому, если где-то в рынке что-то поменялось, кадры все равно у нас остаются. Мы их держим, мы им платим. Э, и это на самом деле ужасно. Почему? Потому что помните, когда вы заходите в самолет, и стюардессы начинают вам показывать, куда ходи, куда не ходи, если что, в какой-то ключевой момент они говорят, если падает давление в салоне, выпадает маска, маску надо надеть, но надеть маску надо вначале на себя, потом на ребенка. Так, так и бизнес. От бизнеса главная задача выжить сейчас, выжить. Не дать работу. Рабочие места – это задача правительства. Это правительство должно создать условия, при которых бизнес будет создавать рабочие места или само правительство создает ну, через инфраструктурные проекты, через что-то создает эти рабочие места. Это не задача бизнеса. задача бизнеса выжить и быть успешным. Успешный бизнес создает рабочие места, успешный бизнес платит налоги. Успешный бизнес растет и платит больше налогов и больше рабочих мест. А если мы, как сейчас произошло с одежниками, с очень многими бизнесами, они держат персонал, потому что, а, как же мы его найдем, мы его так долго учили. Ну, правильно, ну да, так и есть. И они платят зарплаты, сокращенные, но платят. И в результате вымывают свои оборотные средства на зарплаты сейчас. Денег не остается на закупку новых коллекций. Старая коллекция уже, понятно, не продаются, они висят мертвым грузом, может быть, до следующего сезона, а может быть, это никогда. Соответственно, закупить уже ты ничего не можешь, и бизнес останавливается. Вот, вот что происходит. Смерть. Нет, так, так нельзя. Не, не о плохом, а о хорошем. Что сделать сейчас, чтобы не наступила смерть? Оптимизироваться. Сейчас. Первое. Второе. Пересмотреть бизнес-модель. Третье. Пересмотреть свой портфель. И портфель видов деятельности, и портфель продуктовый. Убрать то, что не приносит денег. Мечта о том, что вот это мы инвестируем когда-нибудь, мы уже два года инвестируем и ждем, вот скоро оно заработает. Стоп. Вот это тот самый момент, когда надо сказать себе «хватит» и перестать в это инвестировать. A, B. A, остается. би только растущая, только перспективная, остается. Оставьте одну вещь, которая самая ценная для вас, в которую вы очень верите, которая вас драйвит и в которой вы знаете, что она точно взорвется в новой экономике. Одну, одну. Но сконцентрируйтесь в первую очередь на тех клиентах, которые платят, на тех клиентах, хорошая платежная дисциплина и все нормально с деньгами. Вместе с ними запланируйте бизнес дальше, как вы будете получать деньги, в какой последовательности. Станьте для них надежными, сделайте так, чтобы для них базовый ассортимент всегда был в доступности, и все, и будет вам счастье. Если, если у вас бизнес умер из-за объективных обстоятельств, или притормозился, или замер, рестораны, например, рестораны в среднем, мы все время мониторим эту ситуацию, сейчас имеют 10% от оборота месячного на доставку, только 10%. Конечно, это не позволяет ни выживать, ни платить зарплаты, ничего. Но что сделали правильные рестораны? Они Поменяли временный бизнес-модель. Они превратили весь тот персонал, который считают ключевым Персонал партнерский, то есть партнеров временных. они в зарплатной ведомости, в затратной ведомости оставили стоимость сырья, то есть продуктов. Все остальное, что получается, боржой они делят с теми людьми, которые работают. Когда человек сейчас сам видит результат своего труда, это не зарплата, это вот, э, часть, которую он заработал. За счет этого э, люди, даже получают существенно меньшие деньги, но, но вовлечены интенсивно и стараются развивать. Вот это простой пример из, из умершей сферы. Образование, образование радикально поменяется, и этот кризис дан для чего? Для того, чтобы понять то, что поняла уже Алена, и то, что я думаю... Поймут многие очень скоро. В образовании денег нет. Нет денег в образовании, не будет, потому что контент будет бесплатным. Зато э, деньги будут в способности создать комьюнити людей, которые, с которыми вместе что-то делать. которые вместе вырабатывают стандарты, вместе привозить каких-то интересных спикеров, вместе что-то делать. Вот, соответственно, комьюнити, оно здесь важнее. Но все произойдет не одномоментно. Э, кризис, конечно, все ускоряет. Но это не значит, что все ваши бизнес-модели провалятся и не восстановятся. Не, не бойтесь. Там, у вас есть еще 20-21 год, даже 22-й для большинства бизнес-моделей еще останется. Не так все быстро поменяется. Мы, вер, мы вернемся опять в рестораны сейчас, мы вернемся опять в офисы, мы будем говорить, мы, мы опять будем покупать машины, они а обязательно ш, пользоваться шерингом. Шеринг вообще не взлетает в Украине. Короче, не так все быстро. Это все дано, знаете, как... «Позорная труба». Кризис – хорошая метафора, да? Мы посмотрели, увидели, как оно будет. Вот так оно будет там, через 5 лет. Все, теперь нам дают поблажку и нас готовят к тому, что у вас есть там несколько лет, чтобы поменяться, адаптироваться. Слушай, ну окей, давай, если мы поговорим, ну ты говоришь, что очень маленький процент людей сдали этот экзамен или сдают, дадим какие-то конструктивные рекомендации для того, чтобы через пять лет быть все-таки более подготовленным, потому что кризисы цикличные, у нас восьмой год, четырнадцатый, двадцатый, они как-то повторяются и повторяются, и каждый раз нам кажется, что он пришел нежданно негадано. И, уна, и это еще не все. И сейчас это тот случай, когда в резонанс войдут некоторые системы и волны накроют волны. Рекомендации: первое, понять это всерьез надолго. Это не то, что сработало и потом вернется все назад. Нет, это всерьез надолго. Второе. Понять, что главная основа твоего бизнеса и твоего успеха, теперь это не опыт из прошлого, теперь это твоя способность развивать адаптивный интеллект и адаптироваться. В лучшем случае менять ниши, в, в обычном случае хотя бы быть гибким и ускорять, и успевать за изменения. Третья рекомендация – ресурсы. К ресурсам относиться бережно. В переходный период, да, в будущем ресурсы прошлого, потерять свою ценность, но для того, чтобы прожить этот период перехода, должен бережно относиться к ресурсам прошлого. Это что означает? Что не, не делать бессмысленных покупок, которые ни тебя не драйвят, не переводят в будущее. В бизнесе быть осторожным с увеличением постоянных затрат, если они не приводят к гарантированным постоянным доходам. Обратите внимание, что... Контракт, длинный контракт больше не является гарантией твоих постоянных доходов. Гарантией постоянных доходов является количество твоей лояльной аудитории, количество фолловеров, количество э, интереса к тебе, и твоя способность этот интерес держать в такой монопольной, в уникальной модели. Э, это третья рекомендация. Четвертая рекомендация – обрастать ресурсами будущего. Главное здесь ресурсы – это данные. Собирайте данные, откажитесь от записных книжек, переводите это все в системы, которые позволят хранить, обрабатывать эти самые данные. И э, шестая, уже пятая рекомендация, и переходите к моделям таргетированных, персонифицированных, продаж, коммуникации чего угодно. Даже если вы не можете персонифицировать ваш продукт, персонифицируйте способ, с помощью которого вы коммуницируете с клиентом. Это пятая рекомендация. Шестая рекомендация, это то, о чем говорила уже Алена, это репутация, твой бренд э, и то, что в кризис, становится очень хорошо понятно, кто есть кто. Поэтому если вы способны сейчас выполнять взятое на себя обязательство, вот как Украина, будет способна взять на себя взятое на себя обязательство, выполнить, получит кредит МВФ, перезапустится экономика. Нет, будет у нас дефолт, будет у нас гиперинфляция, будет у нас девальвация гривны и кердык Точно так же с бизнесом. Если вы в кризис для клиента стали островком стабильности, если вы вместе с клиентом можете совместно бизнес планировать, если вы можете ваших конкурентов собрать за одним столом и договориться о уходе от ценовой конкуренции и о честном способе ведения бизнеса, если вы консолидированно можете предъявить требования правительству или местной власти, тогда вы победите. Вот это мои главные рекомендации сейчас. Хорошо. Текущая ситуации, да, вернемся к текущей. То есть мы сейчас, кстати, в предыдущих семи эфиров мои гости то же самое говорили, что важно как можно больше коммуницировать с сотрудниками. Мы видим сейчас тотальный такой переход в онлайн-коммуникацию. Мое мнение, что это все-таки несет травму корпоративной культуры. Или нет, опровергни. То есть если это несет травму, то как давать сотрудникам обратную связь и как поддерживать дух в онлайн-коммуникации? Во-первых, заплатить 20 долларов и включить в Zoom-конференции или другие онлайн-конференции ламу. Не Далай-ламу, а ламу с аргентинских ферм. И это не шутка, действительно, это очень хорошо помогает для, для стимулирования общения. Хорошо придумали услугу. Можно и овечку какую-то из нашего общеводческого хозяйства тоже запустить. Давайте подумаем об этом вместе. Ну, шутки шутками – это действительно хороший инструмент поддержания э, интереса и радости. Действительно нужно давать постоянно обратную связь. Я рекомендую на самом деле два пути, э, которые совместимы, но, но тем не менее два. Во-первых, выделить мобильную группу, которая будет вашим внутренним мистером Вульфом из криминального чтива, Центр управления полетами я называю сейчас с клиентами. Это, это группа из 5-7 человек. Для микробизнеса это вы и еще, например, ваш финансовый директор или коммерческий директор. Тот, -то, у кого есть рационалистическое мышление, устойчивая психика, способность говорить «нет», способность к джоб-киллерству, то есть к увольнению сотрудников. То есть человек, способный к жестяку, позволяющий вам остаться лидером, визионером и душечкой, но, но, но при этом выполняющий функцию рационалистического подхода к бизнесу. Это первое. Центр управления полетом антикризисное управление на сейчас и поиск путей, как выходить из кризиса быстрее. Он работает по своей модели. Вы работаете по другой модели, вы уплощаете вашу компанию. От иерархии, которая была у вас там в 7 уровней, в 5 уровней, в 3 уровня, вы переходите к двухуровневой ориентации. И отказываетесь от этой фаланги, которая перла у вас, переходите к манипулам, к мобильным группам, agile или какой угодно способ, который позволит. Собираться быстро, поддерживать энергию, ставить точечные задачи, получать маленькие победы, съедать конфету в качестве бонуса за достигнутый результат, формировать новую команду, бежать дальше. Вот такая модель сейчас работает гораздо больше. Поэтому все наши корпоративные культуры, написаны большими буквами вот здесь у нас на стенах, мы, тра зарос, профессиональное развитие, любим друг друга, любим семейная компания. забудьте ну, этом? корпоративная культура работает теперь не так, она работает на гибкости, на способности компании адаптироваться, на способности быть вот такой подвижной. И включайте людей, включайте судействия, советуйте с ними, спрашивайте. Uh, успокаивайте, поглаживайте, спрашивайте, вовлекайте. Человек находится в страхе и в панике, когда он не управляет, когда он не знает, что происходит. Включенный человек, у него нет возможности и времени паниковать. Паникующих, простите, но увольняйте. Те, кто не способен адаптироваться, двигаться быстрее, они будут тормозить вашу компанию. Не тратьте время на, на людей, которые не способны смириться, принять и э, перейти в конструктив. Профессионализм значит меньше сейчас, чем устойчивость мышления и способность адаптироваться. И это как бы жутко не звучало, это моя рекомендация, я ее повторяю и повторяю из эфира в эфир. Ребята, не задача бизнеса создать рабочие места. Задача бизнеса выжить и быть эффективным. Поэтому отказывайтесь, увольняйте, но создайте такую команду, которая будет не смотреть вам в рот, а вместе с вами смотреть в будущее и идти вместе с вами. Давай про эффективность, особенно про тех компаний, где руководители придерживаются демократических канонов управления. Да. Как не потерять контроль над компанией в онлайне, чтобы оставаться эффективными, как ты говоришь? О, хороший вопрос, хороший вопрос. Как не потерять контроль? Смотря что является твоей компанией, что ты рассматриваешь как суть этого бизнеса. Если суть твоего бизнеса – это какой-то технологический процесс, то ответ очевиден. Он должен быть Он должен находиться в максимальной системе контроля по показателям, по данным. И, и если вы не сделали еще цифровую трансформацию, если у вас нет какого-нибудь приложения Power BI или чего-нибудь, дающего вам диаграммки, циферки онлайн. Бегом сделайте это. Сейчас дешевле, потому что программисты подешевели раза в два, если не больше. Аналитики, вот. Все они. Вторая моя рекомендация, это второй вопрос. Если основа вашего бизнеса — это клиенты, все то же самое, переведите это все в персонифицированные отношения. Вы сами, как собственник бизнеса или высший руководитель, позвоните клиентам. Если вы HR-директор и ваша задача сохранить корпоративную культуру, звоните людям, сделайте с ними нечто, что называется таунхолл или какие угодно штуки, инструменты, которые, которые позволяют в коротком, в формате, но постоянно держать отношения, чувствовать настроение друг друга. Хорошо, как раз это тогда кросс-функциональные такие команды, которые работают над проектами по улучшению, изменению, чего-нибудь еще. Если же основа вашего бизнеса – финансовые ресурсы. Выходите в кэш, держите их, контролируйте их по полной программе сами, и вы тогда сохраните особенность филы своего бизнеса. Но на самом деле основы бизнеса, с моей точки зрения, две. Это клиентская база и бизнес-модель, которую, которую вы разработали. Бизнес-модель сложно спрятать, потому что она очевидна для всех, кто анализирует ваш бизнес. Но с другой стороны, бизнес-модель она неразрывно связана с вами, с вашей ключевой компетенцией, с вашей, с вашей энергией, с тем, что вы способны просто бумажную бизнес-модель наполнить жизнь. Так вот сейчас вы должны стать живчиком, драйвером, тем, у кого горят глаза, и елки-палки, наконец-то кризис, так это долго этого ждали, и теперь мы совершим правы. Ну, как сохраните контроль бизнеса. Давай вот эти вот страшные сейчас заголовки «Кризис – это возможности». И в каждом там лидерском посте читаешь, что кризис – это возможности. Вот опровергни, пожалуйста, что это в принципе не совсем уж и возможности. Этот кризис должен убить. Этот кризис должен уничтожить две трети бизнеса. А в этом его задача. Он это делает очень эффективно. Уничтожает даже целые отрасли. Вы же понимаете, что отрасли там корпоративных праздников э или там каких-нибудь концертов или по-настоящему по ресторана, тем более туризм, она едва ли восстановится к середине 2021 года. Э -э Кстати, Анжелесе, я, и все мероприятия. Ты, что, ты, же, что? ты же был, да, в 2019 году на веб-саммите в Лиссабоне? Да, да. Как раз оттуда последний инсайт, что в ближайшем будущем... Бедные будут путешествовать онлайн, а богатые — офлайн. Но богатых, кстати, станет значительно меньше. Конечно. Ну, да, понятно, понятно, что билеты, билеты будут безумно дорогими. Все это понятно. Но все это мы увидим. Это, это же не, не так сейчас страшно. Сейчас важнее понять, что это кризис не кризис, который открывает возможности. Это кризис, который, да, должен нас чему-то научить. Чему научить? Потому что если ты не, не заранее не готовишься, то, то ты уже апостол. Но просто это кризис не последний. Если каким-то чудом не неготовым проскочит этот кризис, то, то дальше будет следующее. Ты не сможешь пройти все, всю эту череду кризисов и остаться целым, если ты не научился адаптивности, если ты не научился гибкости, если ты не научился работать с данными, если ты не научился персонификации, если ты не научился всему тому, что составляет новую экономику. Вот, значит, невозможность, то есть не открыты новые возможности. Все эти новые возможности мифически открываются в демонетизированный мир. Онлайн демонетизируется, тут нет денег, нету. Конкуренция, которая появится здесь, она обнулит все. Конечно, появляются игроки, которые все то же самое, что ты можешь сделать, ты дают бесплатно, так зачем ты нужен со своей бизнес-моделью? Соответственно, это невозможность, это чистильщик. Uh -huh. Ты должен остаться на своей территории, развить, конечно, новую территорию, но при этом научиться быть гибким. Вот так. Слушай, круто. Давай с тобой пофантазируем, вот какие ошибки могут запустить там сегодняшние лидеры после выхода из карантина. Ну, чтобы мы uh, ну, полагаемые написали, главное... они уже задумались, что этого делать не стоит. Задумались, многие задумались. Ну, например, на 17 тысяч ресторанов заведение общественного питания и там примерно этот точек и примерно с двумя сотнями рестораторов я бы встречался за последний месяц в онлайне в каких-то веб-шопах подавляющее большинство из них уже поняло первое что, что даже если государство отменит карантин то люди не побегут в рестораны потому что у них все равно страх как бы стало понятно абсолютно что те рестораны которые готовились изначально гигиена хас вот все все то что нужно они имеют пропуск в будущее, а рестораны, которые не готовились, не имеют. Но при этом э, и те и другие есть и нельзя государство не может для одним разрешить, другим запретить. Э, если государство введет такой критерий, значит будет опять коррупция, опять какие-нибудь проверки, шмоны и, и, и все остальное. Значит, государство предпочитает вообще ничего не трогать. То есть оказывается, что э, для лидера важно теперь не только сделать самому что-то в своем бизнесе, и теперь должен взять на себя ответственность извините, за отрасль и по-хорошему потом и за государство, ну хотя бы за отрасль. И вот тогда ты должен научиться, консолидируя своих коллег, хотя бы в, на, на местном уровне, добиваться каких-то решений в ваших интересах. Соответственно, вот, вот такое лидер, лидер, который теперь является лидером не только для команды, а лидером для рынка, лидером в том числе для клиентов. Тут я апеллирую там, к Маску, Безосу, к Джобсу, лидерам, которые способны не только надыхать компанию. Кстати, понятно, что Джобс жуткий руководитель, такого не пожелаешь особо никому, был, но, но это человек, который создал рынок, и не один рынок, множество рынков. Мне посчастливилось в Apple работать, я, я знаю, как, как это устроено вот такое примерно. Мне, простите, идет рассылки, концерт ее, но понимаю, что им тяжело, конечно. Предлагают купить наперед билет, да? да? Да, да, да. Ну, да. окей, ты вот говоришь про там, новый мир, про сотворение, сообщество, сопричастие, и тем не менее, то есть как бы и количество рынков очень сильно уменьшится, и как же быть жесткая конкуренция? Она будет, не будет? Как мы откажемся от жесткой конкуренции и перейдем к сопартнерству? Что для этого? нужно сделать, может быть, какие-то шаги предпринять, осознать это, пересмотреть там свое восприятие, изменить свое мышление. Что сделать, чтобы отказаться от жесткой конкуренции и пойти в путь партнерства? Ну, вот как раз под это тот у нас в чате я задал вопрос, какие советы для юридического бизнеса. Можем просто взять и рассмотреть этот пример юридический бизнес э, очень конкурентен. Юристов гигантское количество, дифференциация компаний крайне низкая. Э, старые модели перестают работать с сопровождением компаний. Компании, компании э, и в то же время абсолютно меняется ландшафт мира. Там Какой-нибудь э, берлинский стартап, забыл, как он называется, на L, э, анализирует юридические тексты уже на 40 языках, формируют э, риски, анализируют риски по этим юридическим документам, рекомендуют изменения. Роботы-юристы выигрывают больше дел, чем живые юристы, и офлайновые, и в судах. Ну, короче, уже какой-то понятно, что совсем другой ландшафт. Что ты можешь делать? Усиливать конкуренцию? Воевать с ценами? Подставлять репутационно своих коллег? Ну, все это все это только портит, уничтожает рынок. Что ты должен делать? Во-первых, запускать цифровизацию, искать эти новые инструменты, быть провайдером этих инструментов. С другой стороны, понять, что юрист, человек очень нужен, потому что у него другая теперь роль психолога, того, кто возьмет за ручку и объяснит, почему вот этот искусственный интеллект или этот робот правильно сработает и даст правильные рекомендации, сопроводить, это уже совсем другая роль, она психологическая, объяснить, протрактовать решения на человеческом языке, способность, Сложный договор упаковать в инфографичный договор, на одну страничку. Вот эти будут способности востребованы. Соответственно, там должна быть не война, а вместе юристы должны вырабатывать новые стандарты работы, договариваться о, о том, как продвигать саму отрасль, как убеждать клиентов в, в целом платить за юридические услуги, а не ждать, пока гром грянет. Вот так. Окей, okay, господа, я хочу предложить вам написать вопросы в чате Андрею, потому что мы уже практически 45 минут ведем с ним диалог, а я бы очень хотела, чтобы он еще ответил на ваши вопросы. Андрей, а пока я хочу у тебя спросить. Давай вот все-таки про то, кому хорошо будет. И чтобы было хорошо, что сделать сейчас? Угу. Кому будет Хорошо. Хорошо, да никому, кому. даже фарм будет плохо, потому что медицина меняется. Лефевр, лефевр. Меняются все рынки. Хорошо будет только тем, кто адаптируется, а не тем, кто принадлежит к определенной отрасли. Программистам тоже будет плохо, потому что на опворке филиппинец-программист стоит 2 доллара, а не как украинские 20-30 долларов в час. И филиппинец прекрасно знает английский язык, потому что знает с детства. И да, он хуже программист, но в 10 раз разница в цене позволяет нанять с хорошей экономической эффективностью 5 филиппинцев вместо одного украинца, еще и в два раза сэкономить денег. Ну давай, в сухом остатке. Хорошо будет тому, кто гибкий и адаптивный. Приняли. Нет, подожди, еще так. одно. Кто Давай. объединяется, кто входит в комьюнити, кто активен в ресурсах, проектах, которые запускает Алена, например. Кто, кто находит благодаря Алене контакты, связи и выстраивает вот, вот эти общности. Ну и, и вообще является активным участником объединений. Что делать в сфере туризма? Умереть. Ну это честный и прямая, прямой вам ответ. А теперь второй ответ это то, что понять, что в первую очередь нужно обратить внимание на 300 кластеров туристических, которые есть в Украине, и мы должны начать с того, что восстановить, стимулировать активно развить внутренние кластеры. Неизвестно, когда будет запущен международный туризм. Второе, мы в обязательном порядке должны понимать, что туризм поменяется по сути. Он будет более нишевым, избирательным и не будет больше настолько массов, таким массовым, как, как был. Значит, соответственно, люди будут меньше платить туристическим компаниям и больше будут заниматься сами планированием своих путешествий. Или вы дадите им такой ресурс, или вы создадите комьюнити для этих путешествий. Наш беговой клуб «Лев соврать я думаю, что для туристических агентств был бы прекрасным, идеальным клиентом, если бы туристические агентства поняли, что надо работать с комьюнити, а не с отдельными людьми. И тогда можно было бы просто делать физические какие-то истории. В общем, вот Как раз это ответит Ланя, что делать в сфере бизнес-туризма? Идти к Андрею и договариваться о взаимодействии с комьюнити? Это, мне кажется, единственное решение. Чуть выше был вопрос, как ты считаешь, в продажах тоже роботы будут или все-таки люди? В продажах? Да. Ну, ну, хороший вопрос, но не, не, не очень понимаю его в каком смысле. Продажи, продавать, продавать будут вендинговые автоматы. Максимальная роботизация. Кассиров будет все меньше, в, но при этом будут люди, значит, которых будет не продать они будут называться «Project Genius». Это будет человек, который вдохновляет молочными продуктами. Он стоит в сельпо у молочной полки и рассказывает о молоке, готовит, показывает, как сделать сырники, с какого творога лучше получится. Он это будет делать, а это тоже часть продаж. Вот он будет не продавать, а влюблять в продукт. И то же самое переложите в онлайн-пространство и на другие сферы. Примерно так будет. Конечно, люди будут внутри. Люди хотят покупать у людей. И маркетинг вообще нет. B2B, B2C. Есть human to human. И human, вот главное слово, которое Алена все время использует у себя в, вот в названиях проектов, это очень правильное слово. Human-centered human economy, human-centered business models, human to human маркетинговые модели. Human в основе. Робот помогает. Робот не является носителем интереса. Это все инструмент. Вкусный дел, это все инструмент. Э, люди с людьми. Какие бизнесы будут быстрее всего выходить из кризиса? Ну, опять-таки, по отраслям, конечно, пищевая промышленность, естественно, лучше всего. Она и пострадала меньше всего. Конечно, DIY, потому что людям в карантине нечего делать, кроме как ремонтировать. Поэтому Эпицентр, добившийся, пролоббировавший, чтобы его не закрывали, прекрасно зарабатывает. Не так много, как раньше, но тем не менее хорошо. Не выйдут из кризиса быстро рынки недвижимости вот, вот такие вот рынки быстро выйдут из кризиса даже кофейни вот, казалось бы, мы присели так на кофе мы мечтаем сейчас о кофе из кофейни что мы придем туда, выпьем чашечку кофе где-нибудь там с кем-нибудь это тоже допустится не очень быстро мы все-таки привыкли и сами что-то делать и отвыкли от двух чашек кофе в день ну, такие нюансы будут все будет медленно, надо сказать. пойдем на борщ к Длигочу. пока в онлайне Какие виды малого и среднего бизнеса будут востребованы в будущем? Очень какие-то конкретные вопросы. Я же, я же все стараюсь не, не дать готовое решение, а как-то подтолкнуть, думать. Давайте вместе подумаем. Значит, что, что, что будет? Первое – изменится пищевая цепочка. Значит, будут выигрывать те, кто смогут реализовать модели Direct to Customer от производителя к клиенту. Готовая еда, полуготовая еда, вендинговые автоматы, системы доставки, автоматизированная доставка, смарт-логистика. Все это будет хорошо для малого бизнеса. Развлечения. Конечно, они вернутся. Развлечения будут демонетизированы, очень сложно будет на них заработать. Значит, соответственно, надо будет зарабатывать на геймификации, которые привязаны к чему-то другому, к образованию, потреблению, к чему угодно. Будут развиваться модели, конечно, связанные с агро, новыми технологиями в агро. Точечное земледелие, теплицы, другие продукты, особые продукты, органикс, квазиорганикс, сако продукты вертикальные фермы, овощи, бревод, все это будет хорошо развиваться. Будут развиваться направления, связанные с виртуализацией, Но ну, Mixed reality, виртуальная реальность, добавленная реальность, все это тоже будет хорошо развиваться, поэтому инвестируйте смотрите туда. Обязательно будут развиваться направления связанные с данными, вот с безопасностью данных, с обработкой данных, с принятием решения на основе данных. Все, что касается массовой персонификации, не просто 3D-принтер, а сырье для 3D-принтера, -3D модели 3D-принтера и 3D-принтер, интегрированные в какую-то бизнес С точки зрения сотрудника, какие навыки развивать, кроме гибкости, чтобы быть более эффективным в компании в этих реалиях, интересует сектор производства? Какого сотрудника, да, принимающего решения, менеджера или рабочего персонала? Рабочим представлены не так важны э, гибкости. А управленцам, конечно. Если, если про управленцев, то кроме гибкости и вообще всего, что касается мышления, э, а там же креативность, критическое мышление, рефлексивность, э, вот эта самая адаптивность еще умение решать сложные задачи, вот это вот святая пятерка мыслительных процессов, которые мы должны использовать. Ну вот, вот это главное, все остальное, все остальное не так важно, все инструменты, они э, подбираются, меняются, гуглятся, википедируются, что угодно, коучится, э, в рамках комьюнити, которые вы создали, в мини-комьюнити, вы в хелмдеске, в чатике, в кого-нибудь пишете, ребята, подскажите, у кого есть что-то, и вы получаете это гораздо быстрее и гораздо интереснее и с консультацией по тому, как это использовать. Ну, вот да, у Андрея, кстати, есть тоже одно из сообществ, называется Борт, и я знаю, что там все вопросы решаются очень быстро, с призывом «Вместе быстрее», это правда. Насколько мы готовы выйти на европейский уровень рынка с качественными услугами? Так как один бизнесмен сказал, что бизнес начнет выходить из сложившейся ситуации с ноября двадцатого года. Привет бизнесмену. Давайте, давайте поменяем наш вектор. Давайте выходить в Африку. Че нам та Европа? Сколько можно молиться на, на эту Европу, которая закрывает свои границы, которая запускает протекционистские меры, у которой все есть, в которой в войти невозможно, если ты не вошел в там местное комьюнити, в которое тебя все равно не пустят, где ты не имеешь ни конкурентных преимуществ, ни преимуществ, ничего ты не имеешь там. И тебя это допускают только потому, что есть ассоциативный гривен и потому, что иногда возникают дефициты чего-то. Давайте посмотрим на гигантские рынки, которые растут, которые не падают в кризис, как падает сейчас европейский рынок в целом на 6% и не ВП. Эти рынки называются «Африка». Африка. Там есть Нигерия гигантская, которая по населению уже догоняет Европу целиком. Там есть Гана, Танзания, Уганда, Эфиопия, Алжир, Южная Африка. Там куча, Конго, там миллион стран, миллион, 50 с лишним стран и полтора миллиарда населения. Растущего, показывающего рост честно выше, чем в Украине, и, конечно, не падающего в кризис, так как падает Европа. И там, главное, ничего нет. Там нет розничных магазинов, там нет колбасы, там ничего нет. Дайте продукцию, которая нужна Африке. для этого сделайте комьюнити, создайте консолидатор, выйдите туда вместе. Вот что я хочу сказать. Слушай, я прямо дополню тебя твоим коллегой по статусу, футурологом Норстромом. Он как раз об этом говорил, как изменится пин-код мира, и именно Африка вырастет в население два раза. Поддерживаю твой совет, здорово. Пошли дальше. Основные характеристики лидера будущего. Во-первых, мы должны, честно, положив себе руку на сердце, положить сердце на руку, наверное, уже даже, сказать, что лидеров будет такое количество, что девальвируется понятие лидерства. Это все будет одномоментно. Больше не будет звезд на века. Они будут как калейдоскоп все время меняться. Но ты... Для того, чтобы влиять, я поэтому скорее называю не лидером, а вот э, персоной, которая имеет возможность влиять на процессы, которые происходят, э, ты должен доверие, вовлечение, интерес поддерживать к себе, позитив. Вот эти четыре аспекта, которые отличат э, лидеров э, будущего. Вот, пожалуй, это моя рекомендация. Да, у нас сегодня в сетях каждый, кто не пишет пост, тот на Талеб, да? Или Юноль Харари. Да. Что ожидает банковскую сферу? Смерть. У меня крупные банки украинские в клиентах, и мы с ними выстраиваем стратегии, как умереть эффективно. То есть я тут утрею немножко, но тем не менее, как стать другими организациями которые зарабатывают на данных, которые умудряются стать центрами доверия в рамках транзитивности доверия. Я доверяю своему банку, мой банк доверяет Васе, значит, я могу доверять Васе. Вот, вот это будущая роль банков. Ну, конечно, банки становятся не банками. Понятно, что монобанк к кризису был готов существенно лучше, чем какой-нибудь там условный идеабанк или даже Укрэксимбанк. Укрэксимбанк, кстати, один из десяти банков, с которыми я работаю и в которых у меня есть счета, позавчера запустил свое мобильное приложение спустя 15 лет после того, как эта рекомендация была прописана в стратегии, ну, но тем не менее сделали успели в кризис. Ну, вот так примерно. Банковскую сферу ожидает тотальные изменения, потому что банком становится кто угодно. Банком становятся ломбарды, финансовые учреждения, микрофинансовые учреждения, компании, любой, любой логист, который, который начинает финансировать сделки, он тоже превращается в банк. Украинская почта станет банком. Ну, в общем, это понятно. В каком направлении надо развивать регулярный менеджмент в компании, чтобы он был максимально полезным? Регулярный менеджмент. Ну, вы знаете, вот просто э, сам вопрос, мне кажется, содержит какую-то логическую ошибку. Я пока не могу поймать. Э, развивать регулярный менеджмент – это не задача бизнеса. Это больше не задача бизнеса. Э, дайте возможность работать у вас с людям, которые развиты. Почему, почему бизнес должен становиться образованием. Это раньше было, надо учить все время людей, чтобы, потому что вдруг они останутся у нас работать, они уйдут, тогда мы останемся с необычным персоналом. Это все правильно, это все остается, но, но вот, вот это излишнее наше стремление выстроить программы развития персонала, личный персональный профиль выстроить и подумать, как, как его развивать, подумать за него, мне кажется, что это тоже уже немножко отживает. Мне сложно сейчас ответить, потому что я еще пока не, не, не додумал этот вопрос. Мне кажется, что самая главная задача – это не развивать, а создавать пространство, где они смогут развиваться, обозначить, сделать это пространство, которое бы стимулировало людей расти над собой, самим искать, Самим приходить к вам и просить чего-то, развиваться разнопланово в творчестве, в новых навыках, в компетенциях, участвовать в кроссфункциональных проектах, пробовать другое. Вот мне кажется, что-то такое. Создание пространства точно так же, как с детьми. Ты больше не можешь ничего научить ребенка, ты больше, как родитель, ты не можешь ему дать, кроме базовых навыков выживания. Потому что есть куча инструментов, которые знают, дают ребенку больше полезностей. И вы сами учитесь у своих детей зачастую. То же самое сотрудникам. Дорогие мои, мне, к сожалению, надо заканчивать, потому что мне уже надо переключиться на следующий вебинар, да, потому что вот уже время. Я просто очень хочу сказать, что я настолько вдохновлен тем, что делает Алена, и тем, что вы вообще делаете, собираетесь, обсуждаете. Я, конечно, с радостью отвечу всем в Фейсбуке на вопросы, кому я еще не ответил. У меня в Фейсбуке открытый профиль. Пишите, спрашивайте. И, и просто хочу сказать, что, в общем, объединяйтесь, обсуждайте, делайте, делайте все вместе. И, конечно, подписывайтесь на проекты, которые делает Алёт. Спасибо вам большое. Спасибо большое тебе, Андрей, за пятничный эфир. Ты просто добавил очень... Много крутой, полезной информации. Такой интеллектуальный ужин у нас получился. Спасибо тебе. С ноткой позитива, говорю, позитива. С ноткой позитива. Спасибо, друзья. Всем спасибо за эфир. Я хочу напомнить, что мы очень надеемся, что 27 мая мы сможем встретиться на офлайн-площадке People Management, где Андрей также у нас будет выступать уже с презентацией. Спасибо, друзья. Отличного всем вечера и прекрасной вкусной Пасхи. Оставайтесь дома.